28 апреля произошел исторический запуск ракеты с первого российского космодрома «Восточный». Спутник с символическим названием Михаил Ломоносов уже начал космологические исследования, которые, возможно, перевернут российскую и мировую науку. И в этот же день о том, что уже известно о глубинах космоса, узнали все желающие жители Казани. Новая образовательная лектория от небезызвестной инициативной группы «Дума Казань» вызвал настоящий ажиотаж. В столице Татарстана они привезли популяризаторов науки Бориса Штерна и Алексея Семихатова. По их словам, базовые знания об устройстве Вселенной – важная часть культуры человека. Если человек не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, то его можно убедить в чем угодно. Задача сейчас вот, – как-то внедрить в умы людей современную картину мира. Вот. Это сделать не просто, потому что эта картина, она, как это, контраинтуитивно. Она противоречит нашей человеческой интуиции, которой мы сталкиваемся вот, в своей жизни. И поэтому это довольно сложная задача. Слова спикера подтвердились в первые же минуты выступления. Чтобы продолжить лекцию, зрители должны были понять очень простой факт, что наша Вселенная замкнутая. Получается, что если все время лететь от Земли, то в какой-то момент начнешь к ней приближаться, и в конце концов вернешься назад, обойдя всю Вселенную и совершив кругосветное путешествие. Поэтому само название лекции «За краем Вселенной» является скорее метафорой, потому что у Вселенной нет края. Кстати, ученые отметили роль научно-фантастических фильмов, таких как «Интерстеллар» в популяризации науки. В нем нет того, что заведомо запрещено законами физики, насколько я понимаю. Или если есть, то совсем-совсем чуть-чуть, почти незаметно. А насчет того, ли кротовая нора и что там точно происходит, можно строить различные гипотезы, но как художественное явление, привлекшее внимание публики к законам физики, ну здорово. Спикеры вызвали немало вопросов у присутствующих. Так они узнали, что путешествие во времени невозможно, и только телескоп позволяет нам заглянуть в далекое прошлое, что уже неплохо для науки. Потом, мне потом удалось еще один вопрос лектору задать по поводу э, множественных вселенных, которые вроде бы как все очень разные, но одновременно с этим есть ученые, которые высказывают предположение, что есть невероятно похожие на, друг на друга вселенные. Я не знал, как это соединить, и лектор мне объяснил, что соединять не надо, потому что вторая, вторая теория лишняя. Хотя за короткое время нельзя было рассказать все об устройстве Вселенной, лекторы выполнили свою главную задачу заинтересовать зрителя. А это, как признали спикеры, гораздо важнее. Диана Вакиан, Леонардо Влетьяров, Универньюз.